Запуск реактора, пам-пам-пам Итак, друзья, как обычно я побродил Немножечко я тут про, по, по просторам стрима И наткнулся на Очень-таки амбициозный и интересный Новенький проект, да То есть вот такая вот игрушечка У нас от в эфире, что вы сейчас видите на своем экране. Называется она Remnant from the Ashes или Ashes, как вам удобнее. Что, собственно, она из себя представляет. Давайте вкратце опишу. Это у нас игрушечка-шутер на выживание от третьего лица, действие которого происходит в постапокалиптическом мире, захваченном монстрами. Нам предстоит в роли одного из последних представителей человечества в одиночку или в компании одного или двух товарищей сражаться с ордами монстров и эпическими боссами пытаясь закрепиться на чужой земле. А, необходимо будет отстроиться и вернуть себе Утраченная, друзья, вот такая вот интересная Игрушечка, а вот а, мы сейчас Находимся в данном моменте в окне Кастомизации своего персонажа, да, то есть Я, лично я наблюдаю То, что графика здесь обалденная Все детализировано очень хорошо, да И я думаю, я надеюсь Друзья, что на моем а, ПК, да, на среднестатистическом Даже чуть ниже, она пойдет а, Достаточно должным образом Ну мы сейчас с вами, ребятки, вместе и проверим Я сам перед вами сейчас первый раз Ее запускаю, первый раз делаю на нее Кратчайший, так сказать, быстренький Беглый обзорчик а, Ну и посмотрим в процессе, понравится она нам Или нет, облажается она Или нет а, в нашем взгляде То есть а, в нашем представлении О ней, да, то есть мы сейчас Ребятки вместе с вами посмотрим, все пощупаем а Все поклацаем, как говорится а, Начнем, ребятки, с кастомизации персонажа Значит, есть выбор мужчины и женщины Да, то есть каждый раз, когда мы выбираем Предлагают разные варианты а, Вот, это вот, вот это вариант не подойдет Выберем брутального какого-нибудь мужчину да. Мужчина у нас может быть даже и потемнее, хоть даже и посветлее. Давайте посмотрим варианты все какие есть. восемь типов, да, у нас голов. Давайте возьмем какого-нибудь персонажа посветлее, да, то есть первый вообще был нормальный. А вот этого вот возьмем нормальные вроде борода и усы у него есть. Причесочку можем настроить, да, вот так вот все детально, кстати, смотрится. Очень интересно. Почему рыжие волосы? Давайте сделаем какие-нибудь другие волосы. Мне нравится по посветлее. Какие-нибудь вот такие, например, волосы поставим, или вот такие. А пускай вообще будут Черные волосы и черные усы Да хрен бы с ним, пускай у нас будет седой Такой бородатый, точнее усатый мужичок И цвет глаз давайте тоже мы поменяем -то Глаза у него слишком большие да, То есть как-то их можно уменьшить, нет, здесь нельзя Ребятки, слишком сильно кастомизировать Да, можно кстати отдалять, да, вот так вот полностью Чтобы можно было посмотреть на своего персонажа Можно вот так вот приближать, да, то есть Очень все просто и удобно Но иногда, значит, простота, как говорится Залог успеха, поэтому Здесь мы долго не будем сидеть Кастомизировать, поставим карри глазах с ними Оттенок кожи поставим посветлее, да Пускай будет максимально светлый, да То есть вот такой вот нам он больше нравится Шрамы можно также под, под, под, подубрать То есть э, либо поднарезать ему шрамчиков, да, каких-нибудь Оставим такие вот простенькие вариант Вот такой вот, как будто ему, не знаю, сковородкой по лицу ударили И парень у нас теперь бодрячком готов творить а, великие дела Че-че-че он у говорит? Это Интересное место. Какое интересное место, в котором ты находишься, что ли, чувак? Это Тут... может Конечно, пригодится, чувак. Вот этот голос мы тебе и оставим. Так подтвердить. А имя, где интересно, можно задавать. Но я думаю, что э, в дальнейшем нам предложат назвать нашу персонажа. Давайте подтверждаем. И выбор персонажа предлагает нам выбрать здесь персонажа. Э, я так понимаю, мы начинаем. Настраивать я ничего не буду. Надеюсь, что э, мне по умолчанию игра подстроила под мой компьютер все, что нужно. Да, то есть, и мы начинаем выбор персонажа. Нажимаем сюда, так, удаление персонажа. Это, как понимаю, создать нового персонажа. А мы выбираем, ребятки, нашего персонажа и начинаем играть. Выбор, ребятки, можно локальную, можно только для друзей, можно открытую. Локальную только для друзей. Давайте, наверное, сделаем вариант какой-нибудь локальной, что ли, игры, я не знаю, для начала. Или только для друзей, или... Не знаю, ребят, короче, можно что мы наблюдаем в меню? Можно сразу же нажать «Играть», можно на настройках пошариться, можно посмотреть, кто такие разработчики, кто эту игру производил, то есть сделал, да, ее настраивал и так далее. Но мы сразу же нажмем на кнопочку «Играть», поиграем в локальной игре, я хочу уже посмотреть, что это у нас за произведение искусства это такое, о котором сейчас пестрят все рекламные паблики. И мне прям очень хочется узнать совет. Нажмите X, чтобы там что-то... Тихо, ребят, смотрим а, вступительный трейлер. Когда последняя надежда угасает. Русский перевод, замечу, есть уже. Причем локализация именно озвучка. Тебе вот это, собственно, мой усатый как мужичок. В путь по морю. Так, поехали Чтобы за ней! С Эпичное. На нас уже много Эпичное вступление. Способ был когда дракон взмыл в небеса, словно феникс. Где-то я примерную историю уже слышал. Сламенем агонии. Но наш герой так и не вернулся домой. Вот оно, значит, как, да? На лодочке Вместо плывем. Вместо него пришла буря. Чудовище. И непреодолимый, сковывающий ужас. Тебя ждет трудный пул. Буря окутала драконью башню непроходимой завесой. Пускай сам дракон мед, но, боюсь, из его пекла что-то пробудилось. Тебе придется бороться за каждый шаг. Доберись до башни, узнай, что стало с нашим воином. Сразись с тем, что ждёт в что-то, я думаю, проблема у нашего паренька, да, наверное, он не справится с этой волной, да? Есть только чудо, не спасет его. И правда, о чудо, друзья. Волна его захлестнула. <с> Никакого чуда на самом деле не произошло, просто-напросто его в, ш... в лепешку раздавила. Я где-то такое вступление так не видел. Будет всегда. Не буду называть. Не буду называть, ребятки, игру Но где-то такое уже вступление было, где мы утонули И нас потом кто-то вытащил, какие-то неизвестные силы Совет, чтобы атаковать в ближайшем бою а, Нажмите левую кнопку мыши Для заряженной Атаки в ближнем бою задержите левую кнопку мыши Чтобы, ну, короче, поняли Да, то есть левая или правая кнопка мыши, наверное Будут нам давать какие-то преимущества при атаке Ну что ж, вот мы просыпаемся в грязи, да, как положено в начале любой РПГшечки, да, ну то есть не просто РПГшечка, а экшен-РПГ с элементами выживания даже. Как всегда нам дают в начале меч, но это уже, ребятки, неплохо, мы уже вооружены до зубов и очень опасны. Так, ну что, куда идти, что делать, давайте посмотрим. Так, натапать значит, наш инвентарь, персонаж, рюкзак, можно все выбрать. Так, смотрим, что у нас здесь. Есть клинок авантюриста, его характеристики урон 26% Древний, но быстрый универсальный клинок Так, какие-то шмотки на нас я смотрю Надета куртка, куртка авантюриста, да, которая дает нам определенную броню а, 6 пунктов И вес у нее 9 килограмм Общий вес, который мы можем таскать, нигде не, не могу найти, не указан Сопротивление, ребятки, есть КРВ огненный, да, КРВ не знаю, что это, как, Кровь, скорее всего, огня К а, крови, к огню, а, г это что такое, ГНЛ, это не пойму, это, наверное, какой-нибудь смерть, Радиации Коррозия, наверное, да, электричество Не знаю, бонус, комплекта брони какой-то есть Здесь охотник за сокровищами Повышает шанс выпадения предметов при разрушении объектов Один а, предмет плюс здесь к шансу Два предмета 20, три предмета 30 к шансу У меня один предмет, ребятки, этого типа Поэтому, а, поэтому, так, это куртка авантюриста, да а, По ноже авантюриста А почему они не стакаются? Или один, когда дополнительный предмет у нас тогда стакается? два предмета, ну понятно, то есть у нас вроде как один предмет есть, да, от того или от другого. Поэтому дается бонус, да? Плюс здесь к шансу упадения а, лута какого-то, я так понимаю. Дальше, ребят, давайте посмотрим рюкзачок наш. Пока что там пусто. Совершенно ничего туда мы не, не положили, но в процессе думаю положим. И дальше смотрим. Это что такое? Это у нас таланты, наша бодрость. А следующий уровень здоровья плюс 2,5 и стойкость. Так, смотрим дальше. Карта. Это то место, где мы сейчас находимся. Откуда стартуем? Настройки. Выйти в главное меню. Выйти из игры. Кстати, я не вижу, чтобы было сохранение где-то здесь, да? Наверное, какие-то чекпоинты здесь есть, которых Достигнуть, и у нас игра сохранится сама по себе Так, графика, это все я не буду настраивать Вроде нормально, мне игра графику подкинула Да, то есть все довольно-таки бодренько Все красивенько, а самое главное Давайте уже двигаться, друзья, хватит уже томить вас а, Пустым стоянием на одном месте Так, на ролик, в общем, мы Так, на циферку один а, Не можем мы выбрать меч На циферку, а, на просто на атаку, да, можем атаковать То есть а левой кнопкой мыши у нас идет, ребятки Комбинация атак и, наверное, как в каком-нибудь слышали, мы можем их комбинировать. Но я точно пока не уверен. Но так, давайте уже выдвигаться. Хватит уже стоять на одном месте. Так, шифтом, значит, мы можем пробежку осуществить такую утреннюю, да. Утреннюю, бодрящую, настоящую. Так, давайте-ка присядем, чтобы проползти под этим препятствием. Так, заходим куда-то в домик, да. И что мы здесь видим, друзья? Что за разруха тут у вас у всех? Что тут у вас за участь такая постигла? Что так стрёмно-то везде? Так, чтобы атаковать в ближнем бою, нажмите левую кнопку мыши. Вот так вот мы это делаем, легонечко разбиваем. Я думаю, в этих бочках тоже что-нибудь есть. Давайте посмотрим. Не оставлять же просто так добро. Интересно, мой меч ломается или нет? Чтобы подобрать предмет, нажмите буковку «Е». Настойка из красного щавеля, друзья. Запомните, это название. Настойка из красного щавеля а будет нам пополнять, я так понимаю, здоровье «С». Спейс закрыт. Отлично, взяли, значит, настойку для здоровья. Идем дальше. Так, смотрим, где тут кто, кого, с кем разобраться. Я не знаю, чтобы восстановить здоровье, нажмите один. Зачем мне сейчас восстанавливать? А, у меня, ребята, смотрите, половина шкалы здоровья. Нажимаем единичку и... Выпиваем бутылочек со здоровьем. Ох, как оно медленно восстанавливается. Но хотя, ребятки, эффект временный, видите там внизу у нас в правом нижнем углу экрана а циферки пошли. Это у нас время действия этого напитка. То есть постепенно здоровье восстанавливается. Напиток на самом деле клевый. Так идем дальше, проверяем, что у нас здесь в этом полуразрушенном здании. Так, что тут кто шумит? А я не понял, что так шумно-то у вас здесь? А ну угомонились все. Кто такой? Ты кто такой? Откуда взялся? Что теперь? Биться будем, да? Чтобы уклониться на... то так нажмите. Оба очки. Уклонился, нет? Вроде уклонился. Что, еще разок? Опа! Уклонился. А теперь надо тебя как следует промуштровать, да, вот так вот. Все, пошел вон отсюда. Так, чтобы атаковать ближнем бою, нажмите... Это я уже понял, можно мне было и не объяснять. Так, ребятки, идем дальше. А, Что-то мне немножко система боя напоминает какой-то мини-слэшер, да, такой, а, боссы, босс, это был не босс, это был просто а, рядовой какой-то боец, ну и хрен бы с ним, отгреб он по полной от нашего клинка, так, идем, ребят, дальше, смотрим, что у нас ждет, ох, ты еще один, да, здоровенько, это ты не вовремя пришел, о, еще один, да, опачки, здоровенько, что, давай, кидай меня чем -нибудь. давай, раз, уклонился, нет, вроде уклонился, ну, какие-то такие лажовые враги на самом деле, я их с двух ударов вырубаю, что-то как-то легко пока что, да? Кстати, ребят, я сложность не выбирал, Не знаю, на каком уровне сложности я сейчас играю. Но пока что вроде легко дается все. Так, что это за дверь? Не, нельзя, ребят, дверь. А выбить ее можно с ноги? С ноги, пожалуйста, дайте мне возможность с ноги выбить эту дверь. Нельзя, ребятки. Дверь как будто в каком-то офисе офигенном, да? Так, идем дальше. Хотя у нас вроде как игра про средневековье. Раз здесь мечи у нас, да, топоры, и одежда непонятно какая. Хотя, ребят, я могу ошибаться. Так, ну что ж, давайте прокомментируйте, ребятки, обязательно в комментариях, какого года эта игра. Какое, в, в смысле, здесь реальное время. Современный мир или же какая-то, какой-то средневековье. Там внизу уже был какой-то враг. Нам надо спрыгнуть к нему, наверное, да, и надрать ему задницу. Вот так умеем перекатываться с помощью небольших перекатов. Нифига себе у него удары. Вот это да. Вы видели, как он мне вдарил, а? Сильно. Так, надо, ребят, уворачиваться от атак, иначе мне будет плоховато. Мне очень плохо становится, когда я не уворачиваюсь. Один удар мне пол-хп отнял, да? Так, уворачиваемся от атак, просто-напросто нажав на спейс. И наш персонаж легко и просто... Отпрыгивает от место атаки Ну что ж, идем дальше, да, то есть С некоторыми уже супостатами мы разобрались Да, достаточно легко и просто пока Справляемся, один удар я пропустил Но это, ребятки, не страшно, чем мы же не из грязи сделаны, да, мы из стали Мы люди из стали, мы всех сейчас будем Вырубать здесь, так, ну что, кто еще на меня Знаки стоп, ну, судя по всему Все-таки это современный более-менее Мир, да, уже только с небольшими Элементами, да, то есть средневековье Потому что, судя по тому, что У нас меч, друзья, а это, похоже, бо Босс, да, у нас нарисовался здоровенько, судя по появлению, это, ребятки, босс, с которым нам предстоит сейчас обиться, а, да, то есть очень-очень крутых пацанов он вызвал, сейчас мы будем с ними пытаться расправляться, да, что это было такое, уклониться от атак, -то я знаю как, но да? почему у меня не уклоняется мой персонаж, так, ну что, босс, выкусил, да, потихонечку, выкусываешь, отхватываешь от меня, я смотрю, так, где еще, где еще бойцы, давай, тащи их сюда по одному, Никого не вижу. Так, мне надо разрушать, ребятки, по пути какие-нибудь ящички, в которых, возможно, что-нибудь для меня полезное окажется. Мне сейчас желательно взять какой нибудь лечебное снадобье, да, которого у меня нет. У меня же не может сейчас персонаж никакой снадобье применить. Нет, потому что у меня, ребятки, закончились все снадобья. И мы идем ищем что-нибудь еще. Так, ну что там у нас происходит? Что за странные звуки, я не понимаю. Так, о, здоровенько! Ты как так? Ты откуда вообще показался? Нарисовался, такой красивый, а? Откуда ты взялся, да? Иди сюда к папочке, сейчас папочка тебе покажет пара приемчиков, от которых ты точно обалдеешь. Так, идем, ребятки, дальше, то есть у нас тут реально жесткое прохождение. Да, я не знаю, ребят, на самом деле, какая сложность стоит, но пока что вроде как-то легко. Ну что, давайте-ка, давайте, орудуйте своими клинками. Раз, второй, второй. Почему второй не выкинул? Роб? раз, и два, и три, и четыре. Так, не успел я увернуться, хотя немножко вроде успел. Так, Отлично. Еще один удар пропускаю я, но попробую сейчас им навалять как следует. Так, чтобы уклоняться от атак, это я уже знаю, можно мне не напоминать. Так, меня реально продамажили, и мне сейчас не помешало бы какое-нибудь зелье, да, на восстановление. Вот мы сейчас, наверное, попробуем его и найдем. Так, идем дальше, ребятки, движемся по прямой. Ищем какие нибудь плюшки, приколюшки для того, чтобы восстановить здоровье. Вот я не понимаю, что за звуки странные такие, а? Меня сейчас уже, я уже на грани, меня сейчас уже готовы вырубить. И я все-таки хочу еще немножко Подержаться, да, в этом мире Я хочу посмотреть все-таки, что здесь еще интересного Вы только послушайте на эти звуки На эти дикие звуки Где враги вообще, где кто Выходи по одному Так, что у нас тут такое, заставочка, давайте посмотрим Так, бравый воин подбегает, прячется за, за ограду И смотрит, что там происходит Какие-то странные, жуткие звуки Какой-то резни А тут нас парнишка дерется, смотрю, со всеми Из пистолета всех расстреливает вот так вот легко у него патрон заканчивается, и тут его, по-моему, пришивают, да, я так понимаю? Надо бы помочь ему, наверное, что ты думаешь-то стоишь? Давай поможем. Давай поможем, пацану. Ему там разрубили все нахрен. Вот так вот, значит, у нас сейчас, я понимаю, кооперативчик наладится, да? Вот так вот все-таки бьют нашего пацана, то есть это, хотя не наш пацан, а чисто случайно встречный. А мы ему постараемся помочь. Так, так, всех раскидали, а уже ему ничем не помочь. Эх, досада-то какая, а! Такой был парень, такой хороший паренек был, да, то есть, и прям на глазах у меня скончался. Что за беда, вот какой, какой же все-таки жуткий этот мир и беспощадный. Но мы, мы воспряли духом, сейчас мы им всем отомстим, обязательно. Что-то как-то их много, да, мне кажется? Что-то как-то многовато, надо, по-моему, валить отсюда. И теперь я уже в смятении, я не знаю куда деваться. Откройте уже кто-нибудь, откройте наконец! Че это за монстры-то такие странные? Откройте уже двери! Монстров просто дохрена! На меня слишком многовато, но наш герой справляется с ними гораздо лучше, чем отыгрывал за него я. Это что за клопы такие непонятные? Набегают. Похоже, у нас реально проблемы. Наш паренек присел от увиденного. И монстры накатили волной и просто-напросто раздавили нас. Что, это такое начало, что ли? Начало конца или как его еще можно назвать, ребятки? Другая сцена. Все будет Держимся. Держались, ребятки, до последнего. Мне опять дают совет, чтобы уклониться от атак, нажмите Space, то есть пробильчик, да. То есть э, мне советы идут потому, что я плохо, видимо, с этим справляюсь и пропускаю слишком много в голову, да. То есть, поэтому мне дают постоянно такие советы. Ребятки, используйте советы вот такие, да, которые вам дают здесь именно разработчики. И тогда вы точно долго будете держаться, играть. Не то, что как братишка Скреч вечно ты лажает ты... Пацан какой-то. Пацан, ты что здесь забыл? Давай, иди, иди отсюда куда-нибудь подальше. Привет. Здорово. Эй, тише, тише. Тебе сильно досталось. Ты же не хочешь снова угодить в неприятности? Кто ты такой вообще, да? Я тоже так думаю. Кто Фью, ты? Олес. Болтовня я, пошла, ребятки. Я ты... хотел увидеться с тобой ти... и попросил командира. Типичная РП... с... РПГшская броня-болтовня. Почему я здесь-то вообще? О, командир Форд и мистер Риглер нашли тебя снаружи и занесли внутрь. Но они сказали, что Марк не вернется. Классная локализация, на самом деле. Уже, как видите, игра только-только, ребятки, вышла. Заметьте, пожалуйста, этот момент. А локализация уже, ребят, русская. А если уже русская локализация на момент релиза и выхода игры, это говорит, ребятки, о многом. То, что реально разрабы не поскупились, отдали столько бабла а, в свой проект, что... Мама, не горю и даже русская озвучка, ребятки, озвучка, заметьте, не просто титра, озвучка, черт побери, уже в этой игре присутствует Так, этот, этот так, это Маркс был снаружи, да, то есть был... дядька-то, которого убили а, Ладно, забудь Ну да, я видел, как его разчленили там просто Командир сказал, зайти к ней, когда проснешься я Отлично по Если это женщина, то я обязательно к ней зайду Она подыщет тебе место, как и всем нам Лишь бы она была не слишком старая. Так, я спокойно зайду к ней и поболтаю о том о чем, Так, командир, так, меня, я так понимаю, в какие-то бараки, в казармы определили, да? Э, я так понимаю, что я заступил вооруженные силы этого места, да? То есть, и буду сейчас бороться за праведное дело. Что у нас тут такое? Давайте посмотрим дневничок. Так, смотрим. Смотрите, даже в книжечках уже по-русски все озвучено. Написано, лейтенант Эвелин, Сидор, Седорли, одна... Из семи выживших, сумевших покинуть Атолл, нам пришлось покинуть блок и отступить к блоку э -э, все остальные мертвые. Харсгард, Нивил Грин, Паркер, Маккензи, все они погибли, мы единственные кому. Далее, а далее как сделать? Далее? Правую кнопку мыши или что это? Ну ладно, нажмем, нажмем просто вот сюда, на далее. Так, а удалось уцелеть корень... Корень напал и на блок, повсюду останки людей, корней, к счастью, корни корень по какой-то причине отступил. Это место заброшено, спящих больше нет. Именно для этого сюда и явился корень. Я не знаю, почему я так решила, но я в этом уверена корень и спящие как-то связаны. Я словно чувствую это после убийства спящих, корню незачем было тут оставаться. Капитан Форд, полагаю, теперь уже командир сказал окопаться здесь, пока мы не продумаем наш следующий шаг. Он, далее он поработал с кристаллом, чтобы ничего, ничто не смогло последовать за нами с Атолла. В этом место есть всего несколько входов. Думаю, мы сможем защитить его столько, сколько потребуется. Черт, жаркая выдалось. Ханука. Ясненько. Все, что там еще что-то даже? Да, 15 апреля прошло несколько месяцев, и мы почти привыкли к блоку. Мы убрали тела, но некоторые двери мы до сих пор не можем открыть. Командир Форд приказал нам искать выживших и, и приводить их в блок. Он смелый и умный человек, не то, что те ублюдки, что втянули нас в это безумие. Благодаря Форду мы, в отличие от остального мира, пережили первую волну вторжения. Корень объявился не только в блоках этих существа, атакова... этих существа атаковали всех сразу, никто не был готов, армии были, армии были разбиты, Франция, Франция, ребятки, Франция даже, даже применила ядерное оружие, чтобы они сбросили бомбы на собственную территорию, затем связь с ними прервалась, мы потеряли контракт вообще-то со всеми, город, зона боевых действий, мы с трудом выживаем, как долго мы еще продержимся, хрен его знает, дальше еще есть, да, 3 мая. Ну, это, ребятки, в общем, дневник последнее время. Э, в общем, можно, ребят, почитать. На самом деле, много чего написано здесь, да. Это реально долго можно читать, ребят. Кому интересно, почитайте, а нам интересен игровой процесс. Давайте, ребятки, уже выступаем. Сейчас я быстро все это пролистаю. Ну, капец, просто тут зачитаться можно, а. Капец, кто это все понаписал. Блин, это же тут можно целый вечер отвести на только на одно чтение. Надежда нам бы совсем не помешала, все отлично, хватит читать уже, так читать или закрыть, давайте, конечно, закроем, все отлично, прочитал дневничок, э, запасы кое-какой информации, кое-что для себя отметил, да, наметил, заметочки оставил и пойдем, ребятки, дальше, хп хпшечку мне восстановили, главное, ребятки, хопа, вот так вот делайте почаще, хопа, на спейс нажимайте, до да, вовремя, чтобы уклоняться от атак и будьте жить гораздо дольше, а не то, что как я там напропускал и это, чуть-чуть и было не помер раньше времени. Ну что ж, давайте немножко осмотримся, что, мы, что это за база такая, да, где мы вообще оказались, куда нас закинула? Да, да, да. Напомню, что играем мы в игрушечку Remnant from the Ashes, друзья. Так, так, Это, похоже, лейтенант. Ну, и Ну, баба командир. У ворот. Да, я-то. Ну да, я такой. Я умею заварушечки устраивать. Кто ты? Я командир Форд. Это моя база. Понятно. А вы уж, простите, непрошенный гость. Ну что поделать, такой вот я, непрошенный. я должна знать, кого я пускаю в блок 13. Мы уже с месяц не встречали ни одной живой души. Вот как. Или вы рассказываете, что там делали. Или отправляетесь к корню. Я хрен знаю, что я там делал. Я пытаюсь добраться до башни на острове. В этой башне уже давно никто не бывал. Но туда не добраться в такую погоду. Дело в том, что блок отрезан. Вот как. Втащив вас, мы были вынуждены завалить ворота. Корни. Корни, вот значит. Все. Корни, ребятка. Это против них мы боремся. Но, раз уж вы здесь, у меня есть идея. Вот что я вам скажу. Хотите уйти? Тогда сначала помогите нам. Без проблем, если б я не мог помочь вам, то нахрена бы вообще я стал играть в эту игру? Давайте, ребятки, поможем им. Что я могу сделать? Для начала нам нужно электричество. Реактор отключен из заборе. Восстановив его, мы сможем открыть другой выход отсюда. Давай сразу к делу, женщина. Где реактор? Реактор расположен в подвале на нижнем уровне. Туда ведет лестница. Это шанс отплатить нам. И получить желаемое. Вообще без проблем. Звучит О, легко. Легко не будет, уверяю. Так что будьте начеку. Уверяю Один, тебя, но, будет похоже, легко. там внизу. Похоже, корень подбирается к нам. Идите к Риксу. Спросите про свой клинок. Вряд ли вы справитесь с корнями без оружия. Сделайте это для нас. И я помогу вам выбраться. Блин, дайте мне спички и бочонок бензина Я подожгу нахрен все эти корни В чем проблема-то, я не понимаю Так, новый дом, а, найти реактор на нижнем уровне базы Отличненько Ну что ж, а, ребятки, работаем Мы, значит, пока что на этой базе Да, то есть нас приняли а, наемным рабочим Да, то есть мы теперь будем исполнять грязную черновую работу Ох ты, это груша, да ох, нифига Вы смотрите, что можно сделать, а У нас тут реально проявление боксерских качеств На-на-на-на, ну что, давай Давай, кто на меня, давай, я уже готов я уже готов наваливать, смотрите, как с ноги, вот это удар, вот это бой, Ха -ха, бой самим собой называется. Сейчас я тут все у вас погромлю, бунт устрою, а если ей вмазать, что будет? Раз! Не, нельзя, ребятки, не, с NPC здесь нельзя драться, потому что они реально квестовые. А вот с этой штукой можно побоксировать, ну что, давай, потренируемся немножко, хрена, ты кулак-то не разбил, об косяк об железный долбанул. Так, ну ладненько, давайте осмотримся здесь немножко, что тут можно взять еще по-любому, какие-то дневники где-то зарытые. Нет, тут больше ничего нет, выдвигаемся. Итак, как нам посмотреть карту? Нажимаем на букву М, объявляется у нас карта. Нам необходимо так, а, синеньким, я так понимаю, отображаются персонажи NPC, с которыми мы можем взаимодействовать. Ну и дальше, конечно же, волей судьбы нам предстоит спуститься вниз и посмотреть, что же здесь происходит. Опа, а, туда, наверное, надо сходить, да? Это кто такой? Наверное, к нему надо подойти, это у него мой клинок. Ну что, парнишка, рассказывай, здоровенько. Подожди-ка, на Е. Раз... Привет! Рад, что ты в норме. И добро пожаловать в блок 13. Братишка, это ты мне помог, наверное, да? Я постарался тебя подлатать. Что ж, ты крепкий орешек. Да ладно ты, чё то Я ты... Риглер. Но все зовут меня просто Рикс. Твой меч, он пострадал в бою. С ним я уже ничего не смогу поделать. Вот досада-то, а. Когда мы тебя нашли, клинок был расколот. Просто... Груди, Пойду обломок там, трубы, он кажется, вырву и буду им поделится? Да дайте мне любой кусок вы, трубы, говорят, я всех им разнесу. Удачи тебе там. Все отлично. Сказали, значит, мне, что с моим клинком уже ничего не поделать, значит, будем искать другой выход. Так, что это за форма? А Тут у тебя на самом деле много всего, чувак. Я, наверное, возьму что-нибудь, да? Нет, нельзя ничего взять. Так, ходим-ходим, ничего не можем найти М -м, Плохо, да, все плохо у нас друзья То есть пострадали мы, значит, после прошлой битвы немножечко Потрепали нас И теперь пытаемся восстановиться О, здорово, женщина Ты кто такая? Чего тебе? Чего тебе, чего тебе, я, может, просто хочу взаимоотношений каких-нибудь, мне здесь скучно одному, так, что тут у тебя такое, вон же оружие есть, дайте мне что-нибудь полегче или потяжелее, голову всем размажу сразу же на, на поле битвы, так, ребятки, выдвигаемся дальше, нас ждут великие дела, то есть у нас тут реально заварушка, которую нам надо разгребать, у нас надо, значит, найти реактор на нижнем уровне базы, как видите вы, ребятки, у нас стамина здесь тоже есть, я когда бегаю, да, вот нижняя полоска серенькая, серенькая такая, она у нас тоже уменьшается, да, то есть есть все у нас здесь как надо. Так, а идем, значит, дальше смотрим, что здесь у нас такое а, наверху, на верхней части этой базы. Точнее, это вообще не верхняя часть базы, а какие-то канализации. Давайте побегаем по канализациям. Я уже где-то близко, да. А Мне нужен на нижний уровень. Я думаю, что я на правильном а, пути. Блин, тут реально запутаться можно так-то. Давайте глянем карту. Оха, вот это, да. Я куда-то вниз спустился. Так, приветствуйте. Низги не видно. Поскорее бы вернули электричество. Сейчас, сейчас я все сделаю так. надеюсь, Олес не пойдет по стопам брата. Выйдешь отсюда без патронов, и тебе конец. Постараюсь не выйти, может, что-нибудь найдем. Мой Потерять родного брата вот так. Да что ж такое это все скорбят по этой Уоллесу. А где Уоллес-то сама? Форт держит нас во тьме. В прямом и переносном смысле. Ну, ничего страшного, мы скоро решим эту проблемку. Я всем, ребятки, помогу обязательно. Так, так, кто здесь шуршит-то, я не понимаю. Ну, что ты здесь делаешь-то? Давай, рассказывай. Я... я говорил Марку не ходить. Он нужен брату. Хорошо. Я вас понял. Я понял вас, что делаю здесь один что-то я. Что-то один здесь делаю я. Поможешь нам восстановить энергию? Да, блин, все тут с этой энергией заморочены. Конечно, помогу. Мне главное дойти куда я люблю, надо. Я пойдем пойдем, одна пойдет, пойдем. это все не то нам нужно куда-то не то. я так куда-то ребят двигаемся я так понимаю, нужно ребят, туда скорее дальше. слежу нужно вот туда, скорее э, всего. Я, слежу. Я за тобой слежу. Так, что не дури. так, опасность. Нам, скорее всего, сюда, где опасность. Там, где опасно, нам... Не, нельзя, тут ворот закрыты. Ладно, идем дальше. Немножко не туда я забрел, да, то есть а не, в тот, а не в то крыло. Сейчас будем искать, куда нам надо все-таки. А нам нужно так, глянем на карту. Там какой-то череп у нас показывался. Вот, на мини-карте, кстати, есть череп, да. Наверное, это метка того, куда нам надо идти. Я что-то, если честно, запутался немножко. Так, ну оттуда мы пришли вроде бы, да? Если я ничего не путаю. Вроде бы да, а, а вроде бы и нет. Куда же нам нужно? Надо еще сначала найти, куда нам идти, друзья, да? То есть вот мы сейчас этим и занимаемся. Эй, О, здорово! А... а ты кто такой? Здорово, чувак! О, на одной ноге? Ничего Привет. себе! Реактор за дверью и вниз по лестнице. Отлично! Давай, держись! Там. Да без проблем. Я уже из таких передряг вылазил, а уж там-то точно продержусь, не Переживай за меня. Ну что ж, ребят, продолжаем играть в Remnant From the Ashes, да, то есть вот такая вот игрушечка, RPG-экшн-выживание у нас, да, в эфире. И мы продолжаем тут бороться, выживать, цепляться за жизнь. Помогаем местным включить, пытаемся реактор на нижнем уровне. У нас, думаю, все получится. Главное, дайте мне какой-нибудь осколок трубы, чтобы я мог орудовать уже какой-нибудь офигенный буловой. Просто с куском трубы мне гораздо веселее будет. Так, значит, уровень B2. Мы пойдем зайдем сюда. Да, я думаю, сначала на... Что там кто-то говорит что-то? Кто я... там что-то говорит, а? а? Кто тут болтает, а? Что тут за дела происходит, Объясните мне. Так, здоровенько. Ты кто? Что? Чтоб тебя, я чуть... Ах, у меня аж душа в пятки ушла. Сюда редко кто заходит. Ты не из местных, да? Я Эйс. Эй, Скатырил. а ты? Да я вообще тут недавно только появился, вообще я ищу реактор, я помогаю вам, друзья да? мои. Что Новые что, друзья. Но эту рухлить опасно включать. Так, знаешь, как включить реактор? В принципе, рубильник должен быть, наверное. Неужели это так сложно? Да. Ну а как? Включать реакторы дело непростое. Да? К счастью, все, что требуется, нажать кнопку на терминале над нами. Ну так я давай нажмем. Но кто знает, что за тварь бродит, Эх, вы ссыкуны все, давайте, попадем, я уже решу проблему. Может Погнали. Ладно, у меня есть план. Замечательно. И я помогу, вот и решено. Поехали. И тебе, наверное, нужно оружие, да? Да, -да, да, да, да, да, да, давно давайте уже да, да, да, да, да, класс, да, да, да, да, класс, так Кем же мы будем? Давайте посмотрим. Так, что это у нас такое? Отступник. Отступник специалист поддержки и боя на средней дистанции. Вооруженный мощный двухстолка, надежным скорострельным пистолетом и смертоносным кустарным топориком. Отступник контролирует среднюю дистанцию снова. Снося врагов, шквальным огнем. В арсенале отступника также есть аура. Восполнение, модификация, которая постепенно восстанавливает здоровье всех союзников. Так, ладно, мы это посмотрели. Дальше смотрим, что это такое. Охотник, друзья, мастер бой на дальней дистанции, владеет сверхточной охотничьей винтовкой, надежным скорострельным прицелом и универсальным кустарным мечом. Способен уничтожить большинство целей еще до того, как они приблизятся на опасное расстояние в распоряжении охотника. Также имеется модификация метка охотника, которая помечает врага, позволяя ему... И его товарищем видеть цель сквозь стены. Кроме того, модификация увеличивает шанс нанесения критического урона по отмеченным целям. Ммм, классный класс, кстати, мне, мне такой нравится. И это у нас утильчик. Утильщик это у нас эксперт по холодному оружию и бою. На ближней дистанции мощный дробовик, надежный скорострельный пистолет и огромный кустарный а, молот а, помогает утильщику давать отпор врагу, если тот подходит слишком близко. Кроме того, утильщик владеет модификацией огненный выстрел, друзья, которая наделяет боеприпасы силой огня, позволяя поджаривать задницы врагов. Так, ну что ж, давайте-ка для начала тогда, да, то есть все классы хороши. А, так как мы первый раз начинаем играть в эту игру, давайте выберем танка, да, и потанчим, попробуем. То есть а, мы, по крайней мере, танком, я так понимаю, дольше поживем. Ну, хотя, с другой стороны, можно и охотника. Средний класс, кстати, такой, да, то есть, а, в принципе, универсальный вариант, да, то есть... А, давайте попробуем, наверное, поиграем танком, да, смотрите на его доспехи обалденные, да, то есть сплошная железная... А броня кругом, да? То есть, давайте выберем этот класс, будем на ближних дистанциях крошить врагов. Задача выполнена, воин. Отличненько, какие же способности у нас появились, да? Так, скорострельный пистолет, ничего себе мне дали обмундирование, это да? То есть, очень много. Раз. А, новый предмет, дробовик. Нажмите сестру, чтобы проверить снаряжение. Замечательно, друзья, скорострельный пистолет. Кустарный молот, а 52 урон, ничего себе. Урон 130, кстати, у дробовика, но это ближний бой, друзья. То есть нам надо, необходимо будет подходить к врагам и бомбить их с ближней дистанции. Отлично. Ну что ж, как интересно выбирать быстрым способом оружие. 1, 2, 3. Можно, кстати, поставить на какую-нибудь клавишу, да, то есть быстрый доступ к нашему оружию. Давайте попробуем. Так, персонаж. И посмотрим. Так, это вот что такое вот это за кнопочка? 130, а у нас урон... Ага, понятно. Урон 17, 130 и 52. Как бы нам поставить-то? Выбрать ячейку Space, R, дополнительные параметры. Давайте посмотрим. О, как подробнее у нас появляется вот такое вот, значит, окошечко с нашими сопротивлениями. Да, броня, вес, переносимый вес легкий, снаряжение, дробовик 130, скорострельный пистолет, кустарный молот, атака, здоровье 112. Восстановление в секунду, выносливость, восстановление выносливости в секунду, рейтинг снаряжения. Короче, много всяких интересных параметров. Так, этого можно убрать. Давайте-ка выберем ячейку на Space. А, и чё? Ну, и чё, Дальше. Как-то мне можно в быстрый слот это все воткнуть. Модификатор пусто. Не пойму. Так, что-то я сделал куда у меня делся мой. Так, вот. Выбираем и экипируем, да, то есть давайте попробуем, а, на мышку, в принципе на колесико мыши можно выбирать оружие, выбираем пистолет, оружие дробовик или пистолет, а молот как выбрать, а подскажите мне, пожалуйста если б я знал, я бы его давно уже выбрал а, есть только дробовик и пистолет на мышку, а как интересно выбрать молот -то? так, это у нас прицел правая кнопка мыши, сейчас, ребятки освоимся и погоним уже и я бы, конечно же, с молотом поуправлялся да, то есть тоже очень хорошее оружие, шанс критического урона а как же его поставить-то? Доступно написано. А как его поставить? Черт возьми, Space. Убрать R дополнительные параметры. Как же его взять-то в руки? Я уж не понимаю. Оружие ближнего боя. Большой тяжелый молот, корень застрял, застал. Вот как бы мне им воспользоваться-то, подскажите мне, пожалуй, 100. Так, очки талантов 0, бодрый, стойкость, воин, а бонус к урону в ближнем бою плюс 10. Следующий уровень, бонус к урону в ближнем бою плюс 12. Стойкость, а, текущий уровень, с 2,5. Так, ладно, это понятно, то есть карта, настройки, это все понятно. Как воспользоваться этим чертовым молотом, подскажите мне, пожалуй, 100. Ни на какие клавиши, я что-то не могу его поставить почему-то. Может быть, на какую-то другую клавишу его можно поставить. Но, блин, не знаю. Так, подскажите мне, как воспользоваться ближним оружием? Огромным молотом. Он же у меня за спиной висит. Почему я не могу им воспользоваться в конце концов, а? Что-то здесь не так явно. Управление. Шаг влево, шаг вправо, Кувырок, прыжок, приседание, бег. Ближний бой. Это, понятно, выстрел, оптика, смена оружия «Х». Дополнительный режим стрельбы, перезарядка, перемещение камеры, взаимодействие, лечение, ячейка 1, 2, 3, 4. Блин, странно, друзья, у меня есть молот, но, блин, я что-то не могу его вытащить, как следует и им навалять кому-нибудь. Это очень меня напрягает, если честно. А, так, так, так, на самом деле очень интересно, почему я не могу воспользоваться молотом, друзья, дайте мне огромный молот в пользование, так. Как же им воспользоваться-то, черт побери. Ну да ладно, я не хочу просто тратить патроны лишний раз, да, у меня их не так много. а Может быть даже нормально, Ну давайте попробуем. То есть у нас сейчас ближний бой и попробуем сейчас разобраться здесь со всеми, кого найдем. Здесь есть кто-нибудь, нет, в этой комнате? И нет никого. Так, где включается реактор, говоришь? Запустить терминал над реактором. Ага, вот туда красная кнопочка, где горит, я так понимаю, нам туда... Ты мне собиралась помочь, женщина? Ты не собираешься сейчас уже этого делать? Или ты передумала? Hey, как с тобой поболтать? Сейчас запущу уже. Все, пошли делать настоящую мужскую работу, парнишка. Хватит уже стоять. Так, где тут рубильник? где здесь должен быть рубильник. Я чувствую это. Пойдем поднимемся еще повыше. По-любому где-то он должен быть здесь. Да, вот я вижу, вот там негает. Тут должен быть рубильничек. Сейчас все врубим. Сейчас все у нас запустится. Одну кнопочку нажать. Так, Е... А, серия 980, CPU, XB, Z300, 5 МГц, будет управления реактором, ля ля ля ля, -ля, -ля. А, при... а, Пожалуйста, нажмите для продолжения Запустить реактор, открыть журнал ошибок, запустить проверку системы Давайте запустим реактор, запуск реактора, пам-пам-пам Что? Да. У нас гости. Где гости? Где гости у нас, ты говоришь, тетенька? Сейчас я приду, ведь разберусь со всеми... очки! здравствуйте, как я давно о вас мечтала! Опа! Здорово! О, вот это... А, да, он сам, короче, молотом управляется. Это просто великолепно. Так, где еще гости? Что-то реально много гостей. Ну, сейчас мы всех молотом покрошим, да? Я, конечно, бы хотел бы с дробовика их пострелять всех, Ну да ладно. Здорово! Чё? прижгло тебе немножечко, да? Оп, успел, вернулся. Скилл прокачан, его уворачивание. Да, еще есть монстр, нет? Оп-оп-оп, здоровенько. Блин, они кидаются, зараза. Оп. Поступаем поближе и выносим. Раз. Так, не попал. Косяк ты, чувак. Чтобы прицелиться, нажмите, удержите правую кнопку мыши. И во время прицеливания нажать надо, чтобы быстрее. Так, давайте, ребят, попробуем из оружия постреляем. Что, тут много как-то врагов у нас, да? А ну, пошел вон отсюда. Так, пошел вон отсюда. Здрасте. Опа. Пошел ты вон отсюда, а? Не место тебе сегодня. Здесь тебе не рада, чувачок. Опа, оп. Здоровенько. Отдыхай. Здоровенько. Отдыхай. Как же вас кру круто так крошить с дробовика-то. Оп, тихо-тихо-тихо. Я перезаряжаю. Подождите, ребятки. Я перезаряжаю. Все-таки надо подождать, пока я перезаряжаю, да? Еще что ли кто-то есть, да? Черт возьми, как же вас много, а. Как же много у вас, гости непрошные, Сколько вас вообще еще будет-то, я не понимаю. Оп. Оп, промазал, чувачок На, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо Я не хотел так Я не хотел так, Про пропустил, ребятки, удар Ну да ладно, я играю воином А воины должны быть достаточно стойкие Ребята, стойкие к урону. Так, как это подбирать? Лом какой-то Как подбирать? Иди отсюда! Гад! Автоматически что, никто не подбирает, что ли? Нет, не подбирает Так, тетенька, ты справляешься там, нет? Это что, босс? Блин, у меня еще кто-то попал Босс, или кто? Он еще, под... он еще и подгорел, оказывается. Нифига себе, он меня поджег тоже, да? Это что такое? Как подбирать-то? Как подбирать всякие штучки? Я сейчас все патроны потрачу. Надо с молотом поработать немножко. Так, пойдем, разберемся. Что-то там какие-то разборки без меня. Не люблю, когда разбирается без меня. Сейчас мы попробуем, поможем. На! Два удара, восемь дырок. Ну что, разобрались вроде со всеми? Какая злая тетенька, а? Так, осторожней. Вечно так происходит. Только начинаешь... Зази... Только зазеваешься и, и вылезает из-за угла какой-нибудь монстр и убивает твоих напарников. Что-то опять их много. Женщина, давай уже психани как следует. Вынеси их всех. Вроде вынесли. Вроде со всеми корнями покончено на этой локации так ты лучше. Ты Согласен. Ну, Правда так хорошо. меня учили. Да, конечно, загляну. В Еще как хочу. Так, ну что, мы выполнили значит, задание первое свое, а вернуться в команда в команду к Форда. Запустили мы реактор, смотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас ровным счетом ничего. А мне хочется узнать, как подбирать вот те штуки, которые остались после монстров, которых мы уничтожили, да? А потому что в бою почему-то я это все сделать не мог. Они же не просто так валяются. Вот эти штуки. Раз, лом. Как подобрать? На что подобрать? На Е, наверное, да? Ага, все, на букву Е, ребятки, подбираем. И патроны у нас тут вот для винтовочки есть, значит. И металлолом. Но металлом, наверное, типа в качестве валюты здесь используется. Я на самом деле не знаю. Но будем, ребятки, в процессе мы это все дело... Исследовать будем все это дело Со всем этим делом будем разбираться Так, что у нас дальше? Что у нас здесь? Давайте глянем Так, еще лом, друзья Ага, металлолома, дофига просто Патронов, до хрена. С пистолета я, правда, не стрелял, но надо будет попробовать Кстати, интересно, с дробовика мне понравилось То есть на ближней дистанции с одного удара выносит практически любое тело патроны А это что такое? А, лю... Алюминитовый кристалл Что-то драгоценное такое, да Это уже необычный лом. Так, это что такое? Опять лом. Да, то есть можно во время боя... Не... Как некуда класть? Подожди, братишка. Ты что, издеваешься, что некуда класть? Давай перезарядим винтовку сейчас сначала. Нет. Полная винтовка. Что, реально некуда класть? Подожди, подожди, рюкзак. Подожди, у тебя рюкзак пустой. Как это некуда класть-то? Ты издеваешься? Что это? Давай, забирай, все же. Я так понимаю, просто мы заполнили по максимуму наше оружие, да? И у нас просто-напросто не осталось места. Рюкзак вроде как пустой. 115, что это? Это какой-то какой у нас э, какой-то ресурс. Некуда, ну, некуда так, некуда. Некуда так, ладно, черт с тобой. Так, у меня есть? Или нету? Нету у меня никакого а, снадобья, чтобы отличить себя как следует. Надо, ребятки, поменьше пропускать. Что-то я вот реально пропускал опять. И сейчас страдаю. Так, давайте идем дальше. Надо все это дело э, посмотреть, осмотреть. Возможно, есть здесь какие-то приколюшки везде в углах зарытые, да? То есть мы можем, кстати, вот так вот громить все подряд. Да, и мы, ребят, реально что-то находим в этих бочках. То есть, да, можно реально все вот так вот громить, ломать. То есть буянить здесь классно. Вот это мне нравится. Вот это хардкорно, да? То есть вот это что за аппарат такой? Давай. А, телевизор, да? Ну ладно. Никто все равно смотреть не будет. Видите, что-то вылетает, друзья. Если мы будем буянить вот так вот все громить везде вокруг то у нас какие-то штучки вылетают. Заметьте, ребятки, совет такой небольшой. То есть мы начинаем все подряд громить, буянить, и вылетают всякие ништячки нам. Так, а наверху, если что-нибудь погромить, давайте все как следует зачистим. Мы же все-таки в рпгшечке выживалочки, а в таких играх нам каждый... каждый хлам будет ценен. Так, здесь тоже, наверное, надо разгромить сюда, да? Чтобы реактор перестал уже работать. Так, ну что, у нас все включено, все запущено. А делать мы тут больше ничего не будем. Молот, кстати, мне нравится, вообще классно тоже вырубает. То, что надо для такого разбунтовавшегося, неотесанного болвана, как я. Отлично. Так, вот это тоже то, что-то по-любому есть. Я вижу, вылетает лом. А бочки почему не убиваемые такие? Нет, в бочках, значит, ничего нет. Обычно в бочках тоже что-то скрывается. Так, здесь что у нас? Здесь ничего нету. А здесь что в этом щитке? Все поломаю, все, все погромлю. Остановите меня кто-нибудь. Так. Ладно, я так думаю, мы здесь разобрались со всем этим делом, да, пора выдвигаться обратно, так как спрятать оружие -то? Пистолетик достать? пистолетик спрятать, убери пистолетик-то, а нельзя с пистолетиком просто так, давай, убирай уже тут что у нас такое все, ребят, я так понимаю, мы здесь разобрались да, то есть пора возвращаться с отчетом, что мы реально тут все сделали, дела завершили а вот если на Б2 спуститься, что у нас такое тут, наверное, локация какая-то новая, да да, ребятки, тут, по-моему, какие-то ништячки тоже есть, да. Дверь интересно, можно открывать так на Е? Нельзя, закрыто. Видимо, мне пока что туда просто-напросто нельзя. Так, а это что такое? Кнопочка красная, кнопочка зеленая. Надо нажать на какую-нибудь, наверное, нет? А, сюда, наверное, какая-то ключ-карта нужна по-любому. И тогда после этого мы сможем проникнуть в то отделение. А, ну да ладно, короче, мне сюда еще рано, это понятно, да. То есть давайте посмотрим на карту. Это у нас локация пока закрыта, но туда можно будет попасть со временем, я так понимаю. Так, дальше идем. А здесь Б3, ребятки, вниз идем. Что у нас тут? Какое-то тоже помещение. Какой-то нижний уровень. Кстати, тут, наверное, на лифте тоже можно кататься. И тут у нас какой-то или вход, или выход, я не знаю, но... Тоже, ребятки, закрыто. И сюда нужна специальная ключ-карта, которой у меня тоже нет. Ну что ж, идем тогда наверх и посмотрим, какие же у нас будут следующие указания. Что ж, ребятки, вот такая вот у нас игрушечка, да... На самом деле, мне, если честно, нравится, то есть, атмосферность здесь, конечно, своеобразная, да, и она реально затягивает. Я вот сколько сейчас играю, уже больше полчаса, да, ну, на самом деле, интересно затягивать, то есть, хочется дальше ее проходить, проходить. Интересный сюжет, да, вступительный такой, да, ну, который реально не похож на какую-то сюжетную линию из какой-то другой RPG, да, то есть, ну... Из-за этого и реально хочется в нее играть еще и еще. Uh, Remnant from the Ashes, ребятки у нас в эфире, и продолжаем ее а, проходить. Хорошо, что здесь стало посветлее. Так-так. Опять этот чувак с ногой с одной. Ты рискуешь многим ради тех, кого не знаешь. Хм. Что ты имеешь в виду, чувачок? А моя миссия важнее любых рисков, а мне просто нужно продолжать путь. Да-да-да. Ну или моя миссия важнее любых. Да -да -да. Ты же пытаешься попасть на тот островок. Да, да. есть такое дело, Когда братишка. Когда слухов мало, они разносятся быстро. Послушай, мы не так давно знакомы, но я хочу помочь. Я не откажусь За, от помощи, братишка. Давай. Валяй. Ведет тебя, мне знаешь, мне вообще нужно просто. Спасешь наш мир. Просто надо мне выбраться отсюда и подышать просто свежим воздухом. У вас тут как-то затхлый такой запах, знаешь, каких-то вонючих носков. Не волнуйся. В конце концов, судьба и тебя найдет. Я на это надеюсь О, тоже, бру. А давай будем оптимистично будет. смотреть на этот мир. Что Драконье сердце? Откуда проходит? ты его взял, чувак? Привонят, ты что, блин? Это безделица отгонит даже смерть, хоть и ненадолго. Захочешь еще чего-нибудь прикупить для своих походов? Барыги одни Приходи. кругом. Ой, здесь свое место. Мы вдвоем продаем много ценного. Но этот камень тебе подарок. Береги его. Что-то какой-то подозрительный. Ты типа, почему ты так добр со мной? Ответь, пожалуйста. что остальной мир жесток. Должен же быть баланс. И еще. Элен, ну, то есть командир, знает про этот остров больше, чем говорит. А... Спроси-ка ее об основателе блока тринадцати. Не лучшее время для Блок 13. Драконье сердце восполняет потерянное здоровье, а после нескольких применений предмет лишается целительный силы. Заряды драконьего сердца пополняются во время отдыха у контрольной точки, а также после гибели персонажа. Для использования нажмите Q. Отлично! Все понятно, в принципе. Ребятки, интересная игрушечка, на самом деле, да. Годная, я бы сказал, и мне нравится все больше. Чтобы восстановить здоровье, нажмите Не на лучшее Буковку Q. Отлично, нажимаем, и мы что, что видим? Вот так просто чувачок прикладывает, значит, сердце к своему сердцу и восстанавливает, ребятки, здоровье полностью. Это очень хорошо, потому что меня опять изрядно потрепали. Так, а тебя я знаю, походу, да? Ты та женщина, с которой мы воевали там в отстойниках, верно? вдруг Лэс вернется. Или это не ты была? Но ну, вроде была ты. Так, ладненько. Нам сейчас надо, значит, сходить к командиру, да? Как она там себя называет, я уж не помню. Так, директория. Что тут написано? Давайте прочитаем. Управление уровень 1, ре реактор B1. А, тут можно было прочитать заранее, то есть что, куда мы спускаемся, а я что-то даже не заметил. Ну да ладно. На Эй, самом деле, что такое? У тебя магазинчик, говоришь свой? Поговори с Елена. Она наверняка захочет отблагодарить наверняка. тебя. Так, где лента? Да, это лента, это командир или кто такая лента? Блин, что-то я не запомнил. А, ладненько, надо быть, ребятки, в игре реально внимательным. То есть, это не забывайте, у нас рпг Обычно в РПГ-шках все везде разбросано по углам. Не надо это забывать, да. То есть необходимо по возможности шариться Вот эти вот бочки везде разламывать Видите, да, то есть я как в воду смотрю То есть чем больше мы будем ходить, громить по углам всякую утварь Да, то есть это, знаете, прерогатива любой РПГ То есть у нас будет больше шансов на дальнейшее а, выживание, так сказать Поэтому не забывайте, ребятки, громите все везде по углам И тогда вы... Можно вот здесь вот у них что-нибудь погромить, я думаю, нет? Никто же против, не будет? Можно ей голову снести? Нет Но ей голову нельзя снести, это уже лишнее О, видали? Вот вы видали сейчас, что произошло? Друг лес вот вы видели? То есть тут это, ребятки, не запрещено. Можно ломать, бомбить. Все так. Здесь, я так понимаю, все уже. Можно, ребятки, здесь не запрещено. Поэтому ломаем все, крушим. Вот так время. вот все ломаем. Так, вот эти бочки здесь по-любому что-то есть. Хотя я здесь, похоже, уже был, да? Я здесь уже, ребятки, был. Здесь уже громить нечего. Лавку этого чувака можно разгромить. Хотя отсюда ничего не выпадает. Вот тут, ребятки, тоже можно погромить немножко. Поговори, сейчас поговорю, братишка. Давай, не, не переживай, делает. я уже туда иду. Не переживай ты за меня так сильно. Так, сейчас я тут все разломаю у вас. Все ваши запасы, да, скрытые. И металлоломчик соберем. Лом, лом, лом. Один, ребятки, лом. Ну, и железо, кстати, тоже, видите, попадается. Я так понимаю, это по-любому нам пригодится для какого-нибудь крафтинга потом в процессе. Так, тут что я еще не погромил? Тут надо тоже все разгромить. То есть мы сейчас ищем... Всякие различные ништяки, которые запрятаны здесь во всех разных местах. Я тут, по-моему, уже громил. Или просто комната похожа на одну из тех, которую я уже ломал. Так, идем дальше. Мы, по-моему, пришли оттуда, насколько я помню. Хотя я могу ошибаться. Ну, ладненько, идем. По-моему, нам надо наверх. Да, я, по-моему, сверху спустился. И потом уже... Так, а есть какая-нибудь подсказка конкретная, к какому нам персонажу в данный момент нужно? А где какие-нибудь задания? Таланты, карта, вижу... Но задание, ребятки, вон указано. Новый дом и вернуться к командиру а, Форду. Да-да-да, то есть мы идем по такому линейному прохождению, а у нас каких-то ответвлений я не вижу. Вот эти, кстати, ящики, да, надо запомнить, что их можно громить. Вот такие вот, да, то есть не все можно здесь громить подряд, а вот такие ящики можно. В них обязательно что-нибудь, да, лежит. Как закономерность такая уже, что в таких ящиках лежит все. Так, что за книжечка? А, это я уже, по-моему, читал, да, и нет, а, да, но он прав, дети, единственное будущее, которое у нас есть, я этим знаю, что случится. Так, надежда на... Так, я это вообще-то прочитал уже, да, и закрываем все это дело благополучно. Так, вот это надо было разбомбить. Здесь у нас есть лом и железо, отлично, а это что, ломается? Нет, это не ломается. Короче, ребятки, мы исполняем роль вот такого вот разбуянившегося мужика, который взял вот такой то вот огромный кузнечный молот и крушит все налево и направо, не замечая на своем пути вообще никого и ничего. В общем-то, ему по барабану кто на его пути, потому что с таким молотом можно решить абсолютно все проблемы в этом чертовом безумном... Мерь, мать его Так, ладно, все, хватит буянить Пойдем уже заниматься путевыми делами Нас тут ждет, значит, тетенька, да, командир который нам, нам всем тут заведует И она нам сейчас даже дальнейшие указания Но сначала я у нее сломаю тут Несколько коробок с инвентарем И пополню свои запасы Ну что, то не против, если я тут поломаю, да, побуянить? А она не против, а я только за Так, это мы уже тут ломали, а вот это я забыл вот это я забыл, но я сейчас это исправлю. Так, а тут что у нас за книжные полки? Нет, тут уже нельзя. Так, идем значит, к ней, и она нам даст какие-нибудь, наверное, другие указания и поблагодарить нас. Здрасте! Рада, что вам удалось включить реактор. Замечательно. Я тоже рад. Вижу, Реджи дал вам драконье сердце. Ну да, он щедрый человек. Он бы Он, видимо, что-то почувствовал. Он считает, что меня ведет судьба, наверное. Так, он упомянул основателя блока 13. Вот это я точно спрошу? Думаю, его записи вам пригодятся. Думаю, да. Что ж, Реджи хоть и простоваться виду, но редко ошибается в людях. Убери молоток-то. Вы доказали, что вам можно доверять. Взамен... Молоток убери, слышь, Мощь. ты олух. Не хочет убирать молоток, то есть ему так... Ему так комфортно и удобно, я смотрю. Так, мне не нужна ваша помощь, мне пригодятся любая помощь. Ладно, пока Реджи. что я бомжара, мне Мощь. все пригодится. Рикс и Маккейп внизу выдадут вам снаряжение. Ступайте. Замечательно Опять? Я уже задолбался к тебе бегать, женщина Мне когда-нибудь отпустишь? Нет вообще с этой базы Я и так уже много надел, наделал тут делов -то. Так, идем дальше, друзья Как мы видим, ребятки, стало светлее на нашей базе Появился свет, да, то есть мы реально сделали это доброе дело Мы дали людям свет Ну, пойдем пробежим по персонажам, которые внизу дадут нам снаряжение, да Узнаем у них, что, что нового они нам могут предложить Так, здорово, кузнец Ты у нас кто? да за не горизонт. за что всегда пожалуйста обращайтесь вот о твоей и тебя к в город. давайте быстрее же выпускайте Возможно, меня железо лом задача выполнена Итак, улучшение оружия и брони. Рикс улучшит ваше оружие и броню, если принести ему найденные или полученные за убийство врагов материалы. По мере улучшения оружия и брони вы сможете давать отпор а, все более сильным противникам. Вот это круто, вот это уже мне нравится. Так, смотрим, а, что можно улучшить. А, урон 143, вы смотрите, как, как это все дело улучшается. А, железо, необходимо материалы 15, 4. А, у меня 15 есть, а необходимо 4, я так понимаю, все верно то, наверное, мы, наверное, что-нибудь и улучшим. А как улучшить, интересно? А, улучшение. Надо нажать на кнопочку улучшения или что, я так понимаю? Броня. Броню, кстати, тоже можно улучшать. Но используется, используется. Так, а тут что у нас? 143. А, так, улучшить предмет дробовик? Нет, не будем улучшать. А, вот этот вот молоток. Ну, смотрите-ка, урон 143 сразу станет у дробовика. Это реально круто. Пистолет, значит, у него точность есть, да, дальность есть. Боезапас 104. Нифига себе, боезапас пистолета. Короче, да, круто. Можно улучшать, можно тратить очки. Давайте потратим на что-нибудь. Давайте немножечко прокачаем наше ближнее оружие. Это дробовик. Он мне очень нравится. Да, все верно. 143, ребятки, урон стал, и можно улучшать его еще и еще. Можно молоток улучшить, можно дробовик. Не, я пока дробовик буду. Но я пока все тратить не буду. Я вижу, что пока я справляюсь нормально, и мне этого достаточно. Ну что ж, так это бронька новая вещь не самая прочная, но хоть это мне кажется вообще более чем спасибо а, чувак вот так. утильщика мелочь, вот а это я понимаю вот это посерьезки начинается не зря я все-таки выбрал этот класс он мне нравится. Так, ты можешь чем-нибудь поделиться? Да, похоже, о, не так уж плохо, что форд а, мной командует. Ты можешь да, так? Ладно, давайте. Если бы не Форд, мы бы давно погибли. И она помогает людям вроде тебя. Заходи, если нужно, будет улучшить оружие. Мои обязательно, чувак, зайду, обязательно. Но Напоминаю, но ребятки, играем в Remnant from the Ashes. По телу. Да, без любит... проблем. Болтать попусту. Я тоже, если честно, не люблю болтать попусту, поэтому только по делу и не больше. Так, смотрим. Нам дали новую крутую броню. Давайте глянем, что за бронька такая. Ребятки, броня утильщика. Прошу любить и жаловать. А что она нам дает? Значит, давайте посмотрим. Очень много резистов. Вот к этим вот, и к электричеству, и, к сожалению, резистов у нее нет. Но есть... К крови, к огню и к гнилью какому-то похоже, да? То есть, боец повышает урон, наносим врагам в радиусе двух с половиной метров, да? То есть, отлично. Ну, отличная броня. Один предмет плюс 5 к урону, два предмета плюс 10 к урону. И три предмета, ребятки, у нас плюс 15 к урону. То есть, смотрите, у нас комплект, да, я так понимаю. И у нас сейчас плюс 15 к урону. это очень дико, да? И мы реально сейчас будем всех ваншотить. Главное, соблюдать ассет. И чтобы у нас был максимальный урон. Как классно все-таки выглядит этот сет. Мне очень сильно нравится. Ну что ж, идем дальше. Так, поговорить с МакКейбл. Вот это МакКейб, да, у нас? Я так понимаю, наверное. Привет. Так это о тебе говорила Форд. Только дармоедов нам не хватало. А, ничего себе. Что сказала Форд? Иди-ка сюда. Сказала, что нужно снарядить тебя для вылазки. Да, да, да. Как по мне это пустая трата ценных ресурсов. Ну ты вообще хамишь, девчонка. Расфорт хочет, чтобы я тратила время на каждого встречного, давай поговорим. Ну ты вообще хамишь, девчонка. А ты моей заднице. Ты давай, мой Иди молоток сейчас тебе по, по голове заедет. Я не улучшаю всякий мусор. Ты слушай, ты всегда такое хамло или как? Давай у по спросим. Как бы. Так что есть повод для раздражения. Ладно, глянем, что у нас тут пока что это все неси детали и я сделаю еще заплату а теперь проваливай меня утонило. Какая дерзкая бобенка, а. Я бы ее... Ну, ладненько, давать. спасибо. Ну и характер у тебя. Давай, спасибо да, все-таки, да. да. Разойдемся уже, да. И я обязательно еще зайду. Модификаторы, кстати, смотрите, ребятки. Огненный выстрел. С, чтобы проверить снаряжение. Модификация используется для усиления стрелкового оружия. Установив модификатор, необходимо зарядить его, нанося урон врагам, выбранным оружием. Когда индикатор зарядки будет заполнен, нажмите F, чтобы активизировать, активировать модификатор, друзья. Так, тут еще, по-моему, есть пункты. Давайте их пролистаем. Насколько я понимаю Ну ладно, а, давайте далее нажмем да. а, Некоторые модификаторы активируются сразу Другие делают доступный дополнительный режим введения огня Позволяя производить смертоносные стрелы Крутяк а, Чтобы снять модификатор, откройте рюкзак Затем выберите подходящее стрелковое оружие И нажмите на X закрыть Ну давайте попробуем Так, тихо-тихо Так, на C, да, наверное, на C Открываем и установить мод на X мне предлагают Давайте как попробуем на дробовик Мы все-таки на дробовике сейчас сосредоточим свои основные усилия Просто все-таки у него урон, как говорится, больше всего, что здесь у меня есть И поэтому так, огненный выстрел, друзья, у меня есть На 30 секунд замедляет врагов Так, доступно Блин, а как же установить-то, я не понимаю Установить модификатор А я какой вообще выбрал-то модификатор? Как я вообще выбрал его? Ладно, давайте попробуем установить Раз на 30 секунд э, наделяет боеприпасы силой огня, повышая на 7 урона 20%. Выстрел также имеет шанс 100% нажить эффект горения, нанося 110 единиц урона. Охренеть, у меня дробовик просто, я не знаю, адский демон какой-то стал. Я сейчас вообще буду с невоверной силой выносить просто своих врагов. Так, а с можно установить пусто. Она дала нам один модификатор. Замечательно. Вот мой дробовик, теперь, я не знаю, это, это супер какая-то пушка, которая вообще будет ваншотить всех и вся. Ну что ж, вернемся к командиру Форду, давайте, ребятки, это все-таки у нас экшен-РПГ, и здесь присутствует все-таки лине линейность сюжета, да, линейность прохождения, поэтому будем действовать специальным инструкциям, то есть обычным. Так-так, что тут происходит? Ты что там делаешь, женщина? Рассказывай. Я уже, видишь, Ниженная обмундировался. Да-да-да, снаряжение... сверкает Векси просто. Надеюсь, это поможет вам в пути Я тоже на это надеюсь, женщина Мы пока не можем открыть ворота Но основатель блока 13, мой дед Дал мне этот ключ Сказал использовать ее только в крайнем случае Че, вы прям с того что времени что, не выходите, что ли, отсюда, или как? Случай. Настал. Ну вы, блин, даете, а Учитывая, что вы пошли Еще навык, дед что дал Думаю, вы подходите вот, то есть вы хотите, хотите сказать, Вам, что, да, что вообще ни разу термина. не выходили? Ну, капец. В него карту. Я уже понял. Если повезет, мы это, чтобы... Я уже понял, видел я эту штуковину, да. То есть спасибо большое, а если она взорвет нас ко всем чертям... Ну... Надеюсь, этого не случится. Короче, отчаянно. Ребятки здесь все собрались, я так понимаю. Да, то есть они реально здесь с момента того, когда здесь какой-то дед-прадед жил, сидят и боятся воспользоваться этим ключом карты. Да, то есть я тут первый человек, который им сейчас воспользуюсь. Замечательно, ребятки. Я это сделаю без каких-либо особых колебаний. Ну, а я, ребятки, это сделаю обязательно в следующей серии а, на текущий момент наш с вами обзорчик этой замечательной игры под названием Remnant from the Ashes заканчивается. Мо мое резюме следующее относительно этой игры. Мне игрушка, ребятки, нравится, да, по десятибальной шкале я и ставлю смелую восьмерочку, да, то есть очень бодрая и главное, что новая RPG-шечка, да, а всем советую в нее поиграть, да, ну или, по крайней мере, начинайте уже в нее играть, а я по возможности продолжу, ребятки, прохождение, но мне для этого понадобится ваша помощь. Давайте наберем на это видео хотя бы, не знаю, 50 а, лайков, а, 100 просмотров, ну и по возможности несколько комментариев мне, ребятки, никогда не помешают. Пожалуйста, ребятки, не проходите мимо, ставьте, поддерживайте, а я буду выпускать дальше видосики по этой интересной и замечательной игре. Ну и играйте, ребят, только в самые крутые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно услышимся. Пока-пока!